Что вот можно сказать более-менее определенно, что у России нет профессиональной армии, да, и там некому. Она имитирует с помощью контракта профессиональную армию, но это чистая имитация, которая не дает эффекта. И это большая проблема, потому что, в принципе, некому воевать. А почему имитация? Подождите, почему имитация? Потому что они берут, они берут срочников, говорят ему, ну, давай ты поедешь по контракту, да, тебе будет даже лучше, чем на срочной службе, делать ничего не надо, вот тебе 25 тысяч рублей. Потом выясняется, что началась война. Но это совершенно не тот контракт, который он заключал. И его никто не готовил ни к чему. Он не профессиональный военный. Профессиональный военный, вот он пошел служить 22 года, и он знает, что ему сейчас надо отслужить 20 лет правильно, когда он получит отличную большую пенсию, хороший дом, и вот это его судьба. А если тебе предлагают 25 тысяч рублей в месяц и говорят, что зато ты, ты можешь командиру часть отдавать, а зато ты просто в казарме не будешь спать, и вот это называется контрактный. Да? И человек соглашается, но человек совершенно не собирался быть военным всю жизнь. Когда он оказывается на войне, он говорит, да что за хрень. Это вообще не то, на что я 25 тысяч подписывался. -то. И это, это проблема, и, говоря, кому воевать. И, и невозможно, невозможно присылать призывников, потому что призывники совершенно не в, этой, в такой войне они, они неэффективны. Не они будут только терять технику и, и, все, и все. Я говорю об одной части, но важной части всей реформы. Вот сегодня могут воевать профессиональные армии. И профессиональная армия — это некоторый институт, в России называется служба по контракту. Служба по контракту, это в реальности в России является фикцией и имитацией профессиональной армии. Это люди, которые не служат, у них нет работы война. Они нет работы дома, где-нибудь в Туве, и поэтому они записываются сюда и, и сидят здесь, протирают штаны с той мыслью, что все-таки получают 25 тысяч рублей, а войны, может, и не будет. И ничего делать особо не надо. И это не профессиональные военные, это имитация. Да? Вот, вот про это я говорю именно, про имитацию института профессиональной армии, то есть читающих профессиональных военных, которые, которые работают на войне.